Пальмерстон предлагал взять на себя роль заступника Наполеону Третьему, Наполеон III, Пальмерстону. Попытка сделать заявление в адрес Александра тут же испортила отношения России с Францией. На разрыв, естественно, ни Париж, ни Лондон не пошли. Польша и Литва захлебывались кровью. В Польшу был послан граф Берг. По сравнению с Муравьевым вешателем, усмирителем Литвы, Берг вел себя более или менее корректно. Муравьев же в Литве не стеснялся. Он выносил смертные приговоры командиром партизанских отрядов и жандармом, вешателем без колебаний. по там за 7 месяцев было повешено 586 человек. По тем временам это очень много, это мы приучены, понимаете, советской истории, потому что это чепуха. Так, налево и направо в Европе уже не вешали в этот момент. Даже англичане-ирландцев и особенно все-таки не стеснялись, но теперь уже поменьше. Все-таки даже здесь, в этом жгучем национальном уголке Европы, и, и Британской империи уже вот так надможь было невозможно, как это делалось, скажем, в эпоху французской революции, когда Ирландия последний раз массово восстала. И снова. Благодаря стараниям Муравьева, в первую очередь, Россия снова воспринималась на Западе как страна безудержного насилия. В защиту поляков выступила демократическая общественность Европы. В первую очередь мы должны здесь назвать имена Виктора Гюго и Джузеппе Гарибальди. Понятно, что все подробности польской революции, происходившего там, им известны не были, но, думается, даже что если бы они были известны, они бы все таки мнение своего свободолюбцев и демократов уже не изменили бы. А угрозы, сквозь зубы прозвучавшие из Парижа и Лондона, опять-таки укрепили положение правительства императора Александра. Патриотические манифестации в виде адресов. Демонстрации были запрещены, естественно, в России, но адреса с изъявлением поддержки верноподвеннических чувств покатились по железным дорогам в столицу. Император и его министры чувствовали теперь, что общество и народ в целом их поддерживают. Естественно, что наша официальная пропагандистская машина педалировала тот момент, что поляки католики со всеми вытекающими из этого идеологическими последствиями. К осени сопротивление поляков начало слабеть. Три раза они меняли за 1963 год диктаторов, руководителей вооруженной борьбы, и все безуспешно. При столкновении с нашими войсками отряды повстанцев терпели рано или поздно, чаще рано, чем поздно, неизбежное поражение. Руководители повстанческих отрядов вешали изредка расстреливали. Ну, расстрел — это, можно сказать, благородная смерть. Помните, да, то, что я говорил про декабристов? Что если Николай действительно хотел быть рыцарем, их надо было расстрелять, ни в коем случае не повесить. Но муравьев вешал. За что, конечно, заслужил презрение и ненависть. И в русском обществе также. Когда первое опьянение возмущением стало сходить, то, конечно, и в рядах либералов, и тем более демократов Муравьев приобрел окончательно из-за свои крепостнические настроения противодействия реформе окончательно отрицательное качество. Но зато в Зимнем дворце, конечно, этот спаситель целостности империи был теперь персона Грата и персона Грата окончательно. Весной 1964 года последние очаги восстания залиты теперь уже польской кровью. К началу лет все было кончено. Польша и Литва усмирены и снова оккупированы. Имя польское исчезает из политических документов, из географической карты России. Теперь это Привислинский край. Вот так. И так будет до 15 -го года, пока немецкие войска не оккупируют Польшу. И начнут заигрывать с польским национальным движением, желая использовать его против России в Великой мировой войне. И польское национальное движение на эти заигрывания отзовется. И тот же Пилсудский, отец нации, войну начал еще в 2014 году как лидер Сокольских отрядов в составе Австро-венгерской армии, то есть польских добровольцев. Боже великий, куда ведет любовь к родиням? и желание ее освобождения. А ведь начинал как друг Александра Ульянова да -да, юзок Пилсудский и был арестован тогда же, когда Александр восемьдесят седьмом с своими товарищами был схвачен за подготовку покушения на Александра III. Но надо заметить, что несмотря на жестокое подавление восстания, все-таки поляки в составе Российской империи не были лишены гражданских прав. Хотя этого можно было бы ожидать после повторного восстания. Даже поляк-католик в принципе, и мы знаем немало этому примеров, мог делать определенную карьеру на русской государственной службе, в особенности на военной службе. Но, конечно, демократическое движение польское, возродившееся постепенно после этого кровавого погрома, окончательно вынесло свой вердикт. Никогда вместе с Россией. Что потом и вышла на поверхность сначала в пятом году, потом в семнадцатом. И я бы сказал, что Ленин очень ловко использовал это обстоятельство, вручив карательный орган большевистской власти сначала Дзержинскому, а после кончины Дзержинского Сталин передал ОГПУ до этого ВЧК, Менжинскому. Вот так. И все это, конечно, не просто таким случайным образом происходит в революционном движении. Не случайно поэтому Фюрстенберг-Ганецкий в семнадцатом году, передачное звено немецких денег в Петроград Ленина, и прочее, прочее, прочее. Но мы еще доживем до этих времен и этих тем. Вот видите, как даже еще великие реформы не успеваем затронуть, а уже без пяти-десять. Да? Но согласитесь, не дать глубокого анализа событий польской истории, оказавших такое влияние на развитие истории русской в середине второй половины XIX века и в начале XX века, было бы невозможно. И поверьте, когда дело дойдет до века XX, мы все время будем выходить в историю европейских стран. Потому что без этого нам не понять, как строятся отношения советской власти с Европой и Азией. Без этого нам не понять, что принес Сталин освобожденным Красной Армией народом Европы. Без этого нам не понять. Почему надорвался и рухнул Советский Союз? Сейчас, сегодня была практически заявка на то, что вам предстоит услышать во второй половине 18-го, в 19-м. Ну и судя по тому, как я иду, очевидно, еще и в 20-м году. Мишка, давай... Положа руку на сердце, если все время оглядываться, то лучше и не жить. Правильно? И не жениться на любимой, а попроще надо, поблекли выбирать, понимаешь, да? Ну, чтобы потише. Но вот премудрый пескарь все равно же не так хорошо прожил, как рассчитывал. Поэтому я больше сторонник калмыцкой сказки. В устах Пугачева. Один раз до живой крови, чем 300 лет мертвечины. А там, что Бог пошлет. Я думаю, Мишка, и ты со мной согласен. Спасибо. 3 числа. Здесь, в 20 часов. Всех благ вам. До свидания. А это я скажу тебе. А, ну, тема, ясно дело. Тема следующей лекции. Будут великие реформы, земская, судебная, образовательная, городская, военная. Но я лично подозреваю, что в одну лекцию мы не уложимся, судя по всему, в две.